Спасибо большое, Адель Фёдоровна. На самом деле огромная честь выступать на такой значимой конференции для всего общества онкогинекологов. Наиболее важным фактором прогностическим для гинекологического рака является статус лимфатического узла. Но достоверной методики предоперационной диагностики в настоящий момент не существует, потому что, к сожалению, ошибки лучевой диагностики могут достигать значимых цифр до 30%. И в основе является именно патоморфологическое исследование. Больше ли мы вылечим пациентов, если мы будем выполнять системную лимфодиссекцию? Мы прекрасно знаем, что многие опухоли ограничены только телом матки и встречаются метастатические лимфатические узлы в единичном количестве. Не стоит отрицать роль одевантной химиотерапии, либо лучевой терапии, которая будет предложена пациенту на основании окончательного гистологического исследования. Что же считать качественной лимфодисекцией? Помогаем ли мы пациенту, если мы будем удалять 20, 30, либо 40 негативных лимфатических узлов? К сожалению, качество оно далеко не всегда означает количество. И, по сути, как сказал Игорь действительно, операция – это именно стадирующая. Нам принципиально важно выявить всего один лимфатический узел, чтобы поменять клиническую стадию пациента, патоморфологическую, и изменить тактику лечения. Но работа здесь важна не только хирурга, здесь важна работа также и патоморфолога. Преимущество детекции сигнальных лимфатических узлов, если мы обозначим это коротко, то мы действительно, кроме того, что мы уменьшаем и время операции, мы уменьшаем объем кровопотери, мы значимо влияем на качество жизни пациентов в послеоперационном периоде. Если мы коснемся... Данных относительно места введения красителя. Исторически исследовалось большой объем материала, исследовалось введение опухоли перитуморально, при гистероскопии, непосредственно в опухоль. Но на настоящий момент принята тактика стромальной инъекции. Представлена будет она на слайде. Исследуются три красителя. Наиболее активно исследуется между собой метиленовый синий и индоцианин зеленый. Если мы коснемся исследования «Фильм», которое было посвящено сравнению двух этих красителей, мы увидим, насколько более эффективен является краситель индоксиянин зеленый. Он намного лучше в детекции сигнальных лимфатических узлов. Комбинированное использование двух красителей не улучшает показатели, и краситель индоксиянин зеленый нам идентифицирует все метастатические узлы, в то время как голубой краситель может пропускать практически 40 что является очень значимой цифрой коснемся непосредственно стромальной инъекции эта информация приведена на слайде она доступна во всех рекомендациях основной момент на который стоит обратить внимание что должна быть обязательно стерильная вода для инъекции и должно быть сочетание глубокой и поверхностной инъекции Оценке эффективности данного метода посвящено много исследований. Одно из первых начато с оценки чувствительности и также оценки прогностической значимости отрицательного результата. С помощью данного исследования, исследования ФАЕРСа 2017 года, было продемонстрировано, что краситель осиджи обладает высокой диагностической точностью, он безопасен и, по сути, может заменить стандартную лимфоаденоктомию. Наиболее важные пути лимфооттока, я не буду на этом останавливаться, прекрасно они известны. Стандартный путь – это лимфатические протоки к наружным воздушным и запирательным лимфатическим узлам. Но также не стоит забывать о том, что существует менее частый путь лимфооттока, и там также могут находиться сигнальные лимфатические узлы это в области общих воздушных, пресакральных лимфатических узлов также существует феномен скачка относительно парартальных лимфатических узлов он достаточно редко встречающийся стандарты непосредственно алгоритмы детекции сигнальных лимфатических узлов они известны 2014 года они не меняются и если мы коротко коснемся советов после лимфатического узла что наиболее важно кроме стромальной инъекции важно чистые Визуальное хирургическое поле. Мы всегда начинаем с картирования сигнального лимфатического узла. Важно не пересекать круглую связку, важно ее непосредственно выделять. все. сегодня прекрасно было видно на операции. Вся техника. Важно не забывать о путях лимфооттока, если не найден стандартный лимфатический коллектор. Относительно параортальной лимфоденоктомии хотелось бы коснуться буквально на одном слайде, потому что, говоря про картирование сигнальных лимфатических узлов, наиболее часто мы говорим про тазовые лимфатические узлы. Изменения в параортальных лимфатических узлах встречаются крайне редко, и наиболее часто они принадлежат агрессивным типам опухоли, это серозная опухоль и неэндометриоидные раки. Методика детекции сигнальных лимфатических узлов с применением именно протокола ультрастадирования Она позволяет минимизировать случаи изолированных парартальных лимфатических узлов и отделить именно истинное поражение с феноменом скачка от недиагностированных метастазов в тазовых лимфатических узлах. Что же такое ультрастадирование? Ультрастадирование позволяет нам выявить более тонкий гистологический срез, потому что стандартная методика замороженных секций, интрооперационная, она пропускает около трети макрометастазов и практически 90% микрометастазов. Концепция метастатического поражения лимфатических узлов она включена в ТНМ-8, она имеет крайне важное прогностическое значение. Мне бы хотелось достаточно коротко коснуться относительно изолированных опухолевых клеток. Сейчас большое значение уделяется исследованию данной темы, но на настоящий момент пациенты, у которых выявлены изолированные опухолевые клетки, они не получают преимуществ от дивантного лечения. Исследование сигнальных лимфатических узлов выполнено крайне-крайне полно, и важная очень группа для нас – это группа пациентов высокого риска. В данной группе частота обнаружения сигнальных лимфатических узлов достигает практически 90% и очень высокая чувствительность метода. Таким образом, мы понимаем, что мы можем использовать данную методику в этой сложной и агрессивной категории пациентов. Также большой удельный вес принадлежит оценке онкологических результатов у пациентов агрессивными формами рака эндометрия. Крупное исследование, которое сравнивало непосредственно детекцию сигнальных лимфатических узлов с полноценным хирургическим стадированием тазовой и перортальной лимфоденоктомии. И в этой группе пациентов общая выживаемость и частота местных рецидивов не отличалась, еще раз нам демонстрируя безопасность и эффективность данного метода. Важное значение для пациента это качество жизни. Мы можем приложить все возможные усилия для выполнения хирургической операции, но мы никак не можем повлиять на пути его собственного лимфотока и дальнейших лимфоколлекторов. Поэтому все, что мы можем, это минимизировать хирургическую травму. Детекция сигнальных лимфатических узлов является независимым прогностическим фактором более низкой частоты, встречаемости лимфедемы нижних конечностей. Большой победой и победой также нашего центра является включение с этого года в наши отечественные рекомендации легитимности применения данной методики не только в рамках клинических исследований, а уже на основании отечественных рекомендаций. Если резюмировать мой доклад, то э, на чем хотелось бы остановиться? Идеальный краситель – это индецианин жилёный. Идеальное место инъекции – это шейка матки. Э, важный момент, что мы можем повторно использовать инъекцию ICG, э, если мы не выявляем сигнальный лимфоузел после прохождения периода э, работы препарата. Но системная лимфодоктомия должна выполняться у пациентов группы промежуточного и э, высокого риска. Очень важный, конечно, момент, который требует дальнейших обсуждений, с патоморфологами, это применение именно ультрастадирования. когда оно будет возможно выполняться интрооперационно, тогда, конечно, оно уже будет применяться повсеместно. Проспективные исследования они подтверждают безопасность и эффективность данного метода. Мы понимаем, что мы можем использовать данный метод в группе пациентов высокого риска, и важно понимать, что в настоящий момент мы используем его максимально легитимно. Большое спасибо за внимание.